Всем привет! Вы на канале БК-64 И вот подошло Очередное видео по спортивной тематике Алексей, привет! Думаю, посмотришь это видео Короче, все-таки я надумал Повторить Твой челлендж лучших отжиманий от пола Я ссылочку в описании тоже оставлю Может, кого я заинтересует. Вот Честно сказать, не то, чтобы долго не решался Но Такое ощущение необычные. Короче, попробуем я тут себе шпаргалку записал. Все твои 30 вариаций отжиманий, я их забил. И единственное, их буду чередовать то, что полегче, ну как по мне полегче, я это оставлю на потом. Позже будет что посложнее, как по мне покажется, то я буду делать в начале. Вот, единственное, я, скорее всего, от каких-то отжиманий откажусь и поменяю это на более привычные лично для меня, потому что ты, например, не упомянул про отжимания на кулаках и отжимания на пальцах. Почему-то, то ли я посмотрел видео, то ли еще что-то, но, в общем, на пальцах я не нашел. Вот, скорее всего, какое-то отжимание я отменю, потому что мне, например, вызывают большие сомнения по поводу аллигатора и по поводу отжиманий «Супермен». понятия не имею, как это вообще еще. я даже ни разу, вот я вот, многие отжимания впервые от тебя вижу. но для себя вот, применений, наверное, не пойму, не увижу для себя по крайней мере этих применений вот. Какие-то упражнения действительно прикольно. А, еще по-любому отменю, вывернув запястье. Попробовав один раз, так сказать, вне кадра отжаться таким макаром, чуть не сломал, чуть не вывихнул руку. Потому что все-таки у меня на баяне, ну, позиционно оно по-другому. Я вывернуть запястье в обратную сторону не могу. Руки не... В другую сторону больше разработанной. И, честно говоря, опаска у меня такая. Одно дело поджиматься по приколу, другое дело уже травмироваться. Вот. Для меня это две большие разницы. Так что я вот на вот это вот упражнение добавлю какое-нибудь другое отжимание, как по мне. Но я просто, честно, опасаюсь, так что приношу извинения, что вот это я точно повторять не буду. Хотя, может, и повторим, посмотрим. По крайней мере попробовать, попробуем возможно, но не факт. Ну что, а, и такой же тоже момент, это скорее всего будет бложек вот этот по спортивным отжиманиям, это будет одно видео, непосредственно сами отжимания другие видео. Алексей, приношу извинения, на улице уже осень, в помещении прохладно, поэтому отжиматься буду я скорее всего, ну, сняв только куртку. Соответственно, рубашка и все это такой прикид, как -то. по, -по, по торс я раздеваться не буду. Отменю отжимания с лопатками, потому что тоже, ну, скорее всего, на видео с моим маленько косоруким монтажом и косоруким, косорукой съемкой на видео не будет отражено именно вот это вот движение лопаток. Я не отрицаю того, что это, скорее всего, для меня выполнимо потому что упражнения как по мне, легкое. Но, честно, очень холодно. Вот, так что тут тоже сорян. Но я на вот эти три, чтобы быть по-честному, на те отжимания, которые я отменю, я добавлю те, которые у тебя в видео не использованы. И, соответственно, для себя я думаю это будет... Ну, думаю это будет честно. Те, которые отменил и те, которые добавил. В любом случае, что-то вот будет... Короче, это будет попытка, как мы с тобой уже говорили, что э, необычное такое ощущение будет и необычный такой эксперимент. Я вообще за эксперименты в этом плане. Ну и благо уже приятно ощущать себя вот в таком не в желеобразной форме, э, когда мышцы откликаются на движение. Вот. Так что жди видоса, будем экспериментировать, буду пробовать.